У тебя есть банковский мешок? Вот он, я вижу, прямо чувствую энергетика денег. Значит, оп, смотрите, смотрите, оп, оп, оп. Сейчас распакуем, что здесь? Есть что у тебя и нет, нет, сегодня Ивазовского забрали, наверное, да. Так. Привет. Привет. О. Я как обычно без звонка uh -huh. с этого что за тебя? Но так, ребята, социальный проект почти завершился. Смотрите, осталось раз, два, три, четыре, пять картин всего. 5 а, картин завершилось, 6, Вот еще одна. Они сейчас все выставлены на Виолите. А, какие-то картины я взял себе, какие-то у меня друзья попросили. Вот еще большая осталась. Вот эти вот я сейчас покажу, какие а, мне попросили купить, забрать. Вот я сегодня заехал, их передам. А, вот, это, вот это мне понравилось, прямо хочу оставить себе. Это всего, завтра уже передам новому владельцу. И сейчас покажем распаковочку, сделаю посылки, что я получил. Очень интересные, очень интересную посылку с редкой банкнотой. Сейчас э, нужно будет мне ножик, чтобы распаковать. И тогда, может быть, у тебя что-то интересное появилось новенького за эту две недели, пока меня не было. Что там у тебя, новогодняя тематика? Может, игрушек принесли к тебе? Больше продалось, Больше продалось? Чем купилось, да, Угу. Что сейчас используется спросом? Монета Украины, как у тебя интересуется? Тема вообще, мне кажется, на пике сейчас. Хотя к зиме, кстати, к зиме. Как ты чувствуешь? Ну, я думаю, да, думаю, да. Что... Ага. Интересно, это так, Держи тогда телефон, сейчас я буду доставать. Так, что я буду доставать? Э -э так, посылка у нас. Сейчас распакуем, что здесь. Кстати, давай сейчас тоже похвастаюсь, покажу. Тоже у меня буквально одна-две монетки продалась. Я себя порадовал. Смотри, какими наушниками. Одна из лучших фирм вообще, Marshall. И на монетах Украины такие можно зарабатывать. То есть, ты просто покупаешь или находишь копилки какие-то редкие монеты, выставляешь их на аукционы или конкретно у, у каких-то например, в антикварную лавку можно принести, предложить конечно, нужно понимать цену и вот я себя побаловал, вот такие наушнички ты себя покупаешь что-нибудь? вот, вот есть беспроводные и проводные от 2000 гривен и вот до, до 5 вот такие маршалы, вот, можно взять беспроводные в районе 4000 гривен и это просто радость для, во-первых, для человека, который пишет звук, который снимает видеоролики, видеообзоры. И для Миломана слушать музычку, посмотрите, просто космос. Я, так, я не смотрел там подробных видеообзоров, там кожаные, некожаные здесь ставки. Но вообще Marshall считается офигенной фирмой. Что-то захотел тебе показать. Ты себя балуешь, когда продаешь что-то? Какими-то такими штучками. Детей больше балуешь. Детей, ой, детей... класс. Детей вот, то есть, на, на самом деле, на монетах Украины нет, детей нет пока... Ну, все еще впереди, я еще, говорится, только на пути Вот, а, значит, вот такой, вот такой, вот такой, глянь, подарочек можете себе делать, зарабатывая просто на монетах Украины Так что, ребята, перебирайте копилки, смотрите, что у вас Сейчас откроем вот этот вот конвертик, покажу, что мне пришло а, Где тут супер твой нож, который все может Да-да-да, все Это мне подписчик прислал, огромный привет тебе Кирилл прислал мне эту посылку, давайте смотреть Так-так-так Запаковка на уровне фантастики отлично посмотрите вот эта инструкция как нужно открывать кирилл красавчик просто э -э -э -э давайте вот вот я попробуем вот так вот как он сделал по инструкции все делать этим мега острым ножиком так что то думаешь что тут уронил прямо что тут prison. лежит -то, какая, -то? какая? Ну, давай какая угадаешь сложная. получишь какой- нибудь приз <с User> <Сложная> давай <куча> давай ну у нас номиналов не так и много о, черт, ты уже увидел цвет. Ну, а 14. О, блин, она увидела. Ну, а мог бы. Могли бы разыграть. Смотрите, это 20-ка 20 гривен. Состояние, конечно, такое из оборота. Но в чем особенность этой банкноты? Посмотрите на номер, друзья. Все тройки и одна, точка, только двоечка у нас. Вот такие банкноты интересны. Вообще, лучше всего собирать банкноты, которые все, все номера одинаковые. Иногда бывают. Вот я покупаю, в данном случае, да, подписчика, там, где первая двоечка. Ну, вообще, конечно, ценятся там, где все одинаковые Номера «Радары», номера «Года» Бывает такое, что совпадает там 1990 год и номер, да? Такое бывает, Люди, людям это интересно, но очень сложно продать То есть, если такую банкнотку можно выставить на аукционе Поставить кому-то прям в коллекцию Вот не хватает двадцатки с таким номером, это да но в данном случае обычные радары очень сложно продаются. Вот ты, Кстати, вы был у тебя опыт продав... продаж таких банкнот? У меня нет. Я, банкноты не очень как-то не попадались в мне такие, чтобы хорошие были номера какие-то. Ну, продать вот такую банкноту в принципе можно. То есть, э, спрос на нее есть, потому что номер довольно интересный. От 100 гривен и дальше там как кому хочется То есть аукцион Сегодня у меня вышло видео о том, как формируется цена на аукционе Она формируется от того, сколько сейчас желающих прямо приобрести конкретную монету Или конкретный, конкретную банкноту да? И может быть, что сегодня этого человека, которому эта банкнота нужна, его нет просто И банкнота не наберет там резервной цены А может быть конкретно два человека, которые хотят себе эту банкноту И они там друг друга перебивают, там нагоняют, нагоняют Там до полторы тысячи гривен могут набрать там на такой банкноте. Банкнот Хотя по факту полторы тысячи это стоит банкнота со всеми одинаковыми номерами. В таком формате она стоит гораздо-гораздо подешевле. Так, ну что, показал вам тут, что я чем порадовал себя, банкноту, две картины, которые вот сейчас завтра буду передавать владельцу. Еще несколько картин осталось, да? А да. Ты уже денежки передал человеку, который... Còn... Еще не заходили но это буквально там они раз в неделю Бывают, я думаю, ага. что... То есть еще, друзья, смотрите, осталось совсем немножко Картин, если хотите поддержать Ссылочка будет на аккаунт в описании э, Приобретите, потому что действительно Классные работы, у меня дома даже есть Я сделал отдельный обзор так Самое главное, что 100 да. рублей, это не просто так, как бы пожертвование А вот и э, э, остается Вот такой вот вам Да, бродай, да, да, да как бы. Действительно красивая картина действительно. И хорошая помощь вот что за новинки здесь в магазине вот такая картина можно сказать или не картина на ткани как принт, я бы сказал да но это не совсем принт. ну кстати сделано довольно то ли под старину то ли как то так но конечно не совсем старая у нас заклеена кле тут нельзя посмотреть как она там заклеена что- там внутри ну, немножко посмотрим а вот тут уже, кстати, разорвано. Вот там какая-то досочка, гвоздики. Кстати, иногда э, делают степлером, и сразу видно, что там как крепится, да, картина к э, этому, не помню, как называется, на степлерах иногда делается, иногда это э, новоделы. А, а старые, они обычно гвоздиками там делаются. Может быть, ты что-то знаешь интересное про картины? Да, только принесли. Вот сейчас будем разбираться. Что что оно такое? Да, ребята, кто знает, напишите, пожалуйста. Вот анти антикварное дело, оно такое. Тебе что-то приносят, и ты понятия не имеешь, что это, сколько это стоит. Потом раз, а это миллион долларов стоит. Да? А это там Айвазовский. Есть у тебя Айвазовский? Нет. нет. Сегодня Айвазовского забрали, наверное. Мы забыли пока. Ты мне говорил, что у тебя есть банковская сумка. А, есть. У тебя есть банковский мешок для денег каких годов вот он вот он я вижу прямо чувствую энергетика денег значит да, что да, там да. у нас энергетика денег и так друзья ну вот чека да за который дергаешь открывается эта сумка ну почти, Нет. Да, почти. не не а работа все работает просто как-то подумать как надо вот у нас это не крутится это ключик вот здесь можно вставить как видите ключик который как-то сдвигает этот ага вот видите в бок Немножко прожавел он в бок. И, скорее всего, видите везде в бок такие штуки. Что дальше произойдет? Пора... О, теперь пора тянуть за эту чеку, как я сказал. И Вот так она открывается. То есть, фактически, если человек ни разу не открывал такую сумку, он не знает, что здесь идет такое сдвижение. Кстати, как вы думаете сейчас в новых э, банковских мешках, какая система защиты? Кто-то, ребята, знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, похожее что-то на эту или нет. То есть, ключик. Два механизма, которые. Три механизма, которые сдвигаются. И вот в таком формате защелочки. Ну, довольно много денег можно разместить, покажи, пожалуйста mm -hmm, Да, как бы То да, есть да, тут да. реально можно упаковать ну, э, тут ну... Просто понимание того, что она очень большая можно да, И ноутбук да. туда упаковать Да, все что хочешь сюда можно Так, ну давай, где твои, что мы Будем набирать, набирать, набирать продукцию Просто, да, сгардуешь и все То есть, ребята, то есть если вы забыли сумочку Для покупок И вы можете прийти прямо в магазин антикарную лавку На Салтовке И что? Вот приобрести такую сумочку И прям туда нагребать игрушку что тут у тебя есть статуэтки, часы, может даже какой-нибудь самовар туда поместится, да? Маленький. Вот ну, покажи да. свои самовары. Ну вот это точно мы самовар туда запихнем. А ну, ребята, ну что, попробовать разместить самовар туда. Давайте, давайте. Вот а мы сейчас проверим. Так. Оп, смотрите. смотрите. Оп-оп-оп. Тогда все, еще куча места. Ну что, что еще мы туда загребем? И потом, может, разыграем такую коробочку. Надо придумать. придумать. Смотрите, вот это помещается. Спокойно туда маски. И защелкиваем. И вот такая сумочка с самоваром. Поеду заеду к Саше в лавку удовольствия, перепродам ему этот самовар. Если получится. Хотя, думаю, не факт. Спасибо, ребята, что посмотрели. На монетах Украины можно зарабатывать. Можно покупать крутые штуки. Вот такие вот наушники, ноутбуки, что угодно. На самом деле, то, что вас радует, так что ждите, скоро выйдет видео мое по заработку на монетах Украины. Спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайк. Всем пока.